это то всего лишь чуть-чуть, всего лишь бутылочку. А снизу вот мелким шрифтом. Пол 1871E. Северная дыра с 1971 года. Дословный перевод. Занимательный английский от Джон Егор Невский. Плюс у такой концепции лишь один. Тебе нахрен никто не нужен. Здравствуйте, уважаемые. Сегодня у нас на обзорчике Водочка Граф Ледов, и причем, сука, необычная водочка Черный Курант, она же Черная Смородина. Сам ее пробую впервые. Ну и перед тем, как мы начнем, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео, смотреть другие видео с канала и делиться Этим и другим видео в комментариях, в своих соцсетях и все там такое. Настойка горькая, граф ледов с ароматом черной смородины. Так, состав пока пропустим. Ищем производителя. по должны сайт указывать. О, таспиртпром.ру. И идем на него. Официальный сайт Таспиртпром. Компания Таспиртпром с динамичной. Стремительный динамичный рост, постоянной положительной динамики, более 4000 сотрудников, 6 заводов, 85 регионов и 27 стран мира, география распространения. Это уже, уже интересно. Вот адрес, почта, республика Татарстан, город Казань, улица Баумана. О, у них есть инстаграм, надо подписаться. Перейти к бренду Граф Ледов. Собственно, находим нашу сегодняшнюю бутылку ядришки-шишки, как вас много. Чернослив на коньяке. Десерт вишня. Спирт Альфа. Казанские ЛВЗ. Вигросса. Горькая настойка с ароматом черной смородины. Спирт наивысшей очистки. Станет прекрасным выбором. Для всех, кто хочет попробовать новое. Отлично. Очень информативный сайт. На ёбчики, блядь! На ёбчики! Поэтому обратимся все-таки к бутылочке и посмотрим, как это все у нас поподробнее выглядит. Вода питьевая исправленная, спиртотиловый ректифированный из пищевого сырья альфа. Мор спиртованный черноплодно-ребиновый, сахарный сироп, краситель сахарный калер, Первый простой карамел ай Плейнт. Краситель О, понеслась, ароматизатор черная смородина, краситель а, азарубин, кармаузин. Краситель панцирь пунцовый 4R панцирь 4R пищевая ценность продукта 930 килоджоулей на 100 мл, 220 килокалорий на 100 мл. Человеку в день надо две с тысячи калорий, то есть соответственно выжрать надо этого бухлишка полтора литра и будет нормальный нормальный прожитый день по энергетической цене. Очень крупным шрифтом. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Но мы-то всего лишь чуть-чуть, всего лишь бутылочку. Шрих-код, акциска, все дела. Открывается легко, сразу с дозатором. Выглядит довольно красиво. Маленько запотело, потому что мы подготовились. Мы подготовились. Объем 0,5, крепость 40. Ну-ка, через бутылочку. Есть аромат? Да, некий аромат есть. Ну что ж. Бутылка удобная, хорошо лежит в руке. Пробуем наливать. Ну такой, бледно-темно-розовый или бледно-красный цвет. Не слишком плотный, но все-таки некоторая плотность есть. Густота присутствует. Но ну, это все из-за сахара, калеров и всего такого. За ну, Запашина сладкого спирта. То есть присутствуют все ароматы. Ну что ж, первая проба. Ну... Бахнем по стаканчику. Первоначальное мнение, остальное придержим на чуть попозже. Имеет место быть. А поподробнее, наверное, с каждой стопочкой буду давать по чуть-чуть информации. Вот так будет довольно-таки интереснее. Да, удобно держать в руке. Наливаем, не выскальзывает, дозаток. Набираешься закрыть. Будет ли функция непроливания без холопочной работы? Краш-тест. Сука, льется. Муга да, плотнее. тему ну, по пополны. Бля, не льется. Нормальная тема. Но Усилена прилагать. Так что в походе зайдет. Как говорится, между первой и второй продегустируй какой-нибудь другой. Нет. Удобно, удобно. И вот эти вот рифленые надписи Ледов, ледов, они еще помогают. И не выскальзывать из руки. Даже запотевшая легко сидит, комфортно, комфортно. Можно по хлебцу еще хорошо ей кому-нибудь засандалить, будет вообще чётенькая бутылочка. Удобно, удобно. Ты как бы и щёлкнул по хлебалу, разбил человеку череп и сразу же этим вкусным спиртом, алкоголем её обеззаразил рану. Удобно, одобрение. Вот за это сразу лайк. Сидит, хуячишь, заебца пахнет. И разбито пол лица. Ха! Ладно, чё. Да, присутствуют ароматы черной смородины. Но это грёбаные красители. Вот, блин, на настоящих бы ягодах как-нибудь настоять. Но чувствуется, да, что вот сладкий, сладкий запах. Вот это, от этих всех сахарных калеров в основном будет болеть башка. Сколько бы ты ни выпил. А я бы выпил ровно столько. Что ты орешь? Сразу как только бахнул, пошел сначала вот этот сладкий привкус именно чер чер черносмородиного, как будто бы вот, ну, как бы варенье такого вот, вот именно. А, на самом деле, а, если кто не пробовал, вот, а, вот я вот пробовал именно ароматизаторы, вот эти все а, промышленные, что используются на разных пищевых фабриках. И вот здесь вот именно чувствуется, что это ароматизатор, и вот именно с глюкозой, вот с таким вот сахаром замешанный, вот сам ароматизатор по себе, он тоже падло спиртовой, и он шпарит нехило. Вот. Но вот сначала ароматы идут на язык, потом уже, когда проглотил, и есть спиртовое, именно алкогольное послевкусие. Так что, в принципе, в принципе, Черная смородина чувствуется, хотя они вот тут еще указывают, что вот в самом начале списка, ведь если мало ли кто не знает, а те, кто не знают, должны сейчас узнать, количество именно ингредиентов от, по порядку э, их от, от большего к меньшему да, в составе идет. То есть если первым стоит вода исправленная, то воды больше всего. Да? Ну и вот, соответственно, последнее это минимальное количество. И вот на третьем месте здесь стоит морс спиртованный, черноплодно-ребиновый. То есть здесь не только смородина, смородиновый... Ароматизатор, но и черноплодовый морс. И это, в принципе, тоже дает небольшую нотку. На но черноплодке есть ощущение, так сказать. В чем польза алкоголизма? Во-первых, до всего момента я не знал, как именно по-английски смородина. Ну а теперь, собственно, Black Current, черная смородина. Познавательный алкоголизм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. А снизу вот мелким шрифтом. Нос пол. 1871-е, северная дыра с 1971 года. Дословный перевод, занимательный английский от Джон Егор Невский. Ну, давайте третью стопочку и какие-то еще... Наверное, нет, все-таки запашок приятный. Ну, вот по запаху не чувствуется, что здесь 40. То есть вот эти вот все ароматизаторы, все морсы, настои, спирты, вот эти вот ягодные, они убивают спиртовую запашилу. Это, это приятно, это Хорошо. Блин, помню, бульбаш дегустировали. По осени ролик тоже где-то прикреплю. Это всего отдает. Они пишут настойка, дают 40 градусов. Это всего как-то прям так с, это, с вот именно Вачеловским вот этим спиртом бомбит там вот чувствуется. Но вот эти вот все и жидкое, жидкое. Вот ну не настойка, а вот прям как будто разбавленная какая-то субстанция алкоголем. Ваше здоровье. Действительно, почему меня? Немножко слизистую язык обжигает, вот этот спирт. Плюс у такой концепции лишь один. Тебе нахрен никто не нужен. Но спирт реально обжигающий. Вот он как бы на заходе, слизистую вот так вот прям прощупывает. Вот. А уже на какой? На четвертой, да, или там на пятой стопке? Ну, я не по целой пью. Он где-то вот на таком объеме. Начинаю потеть. Пошла жара. А что подытоживать-то, в принципе? В принципе, зипца имеет место быть. Граф лидов 40 градусов, те еще, те еще черные куранты. Добре, рекомендую, одобряю, поощряю. Увидимся.